Всем привет дорогие друзья, с вами я всегда Белыч и сегодня мы с вами поговорим о выборе материнской платы. Очень много по этому поводу с вашей стороны вопросов, как мне кажется крайне неправильных суждений, поэтому сегодня будем разбираться где же тут правда и как выбрать себе материнскую плату, чтобы потом не пожалеть. Для этого нам нужно для начала понять из чего она состоит и что за что отвечает. Начнем с самых простых вещей типа что такое сокет и постепенно. Дойдем до серьезных вопросов. По типу как устроена система питания материнской платы. И в итоге, узнав все это, сделаем схему: как выбирать и на что обратить внимание при выборе. запаситесь терпением: быстрого ответа на 5 минут тут не получится и быть его не может. Надеюсь, что к концу видео вы поймете, что это так. Но ну а пока поехали. Итак, платы бывают разных размеров. Не поверите от маленьких mini-ITX до огромных экстендер. ATX. Из разницы в размерах вытекают и их плюсы и минусы. У маленьких мини плат хорошая совместимость и на их базе можно построить миниатюрные ПК, но все элементы на них скомканы, много разъемов не разместишь, да и нагревается все это дело от кучности, будь здоров как. У больших плат все наоборот. Скучностью и нагревом хорошо, а вот во многие корпуса вы их просто не засунете. Какие платы влазят в корпус, а какие нет, конечно же указывается в характеристиках корпуса. Но золотая середина тут это микроатх платы и стендардатх. Они влазят в 90% корпусов и при этом лишены основных недостатков мини плат. Их обычно берут исходя из цены и поставленных задач. Но какую бы плату вы не купили, в центре ее всегда находится самая важная часть, а именно сокет. Сокет основа любой платы, замудренное слово, но по факту означает то гнездо, разъем, куда втыкается процессор. Производители процессоров как вы знаете два, это Intel и AMD, они не очень-то дружат между собой, поэтому как вы понимаете у AMD свои разъемы, -сокеты, например AM3 и AM4 для массового рынка под соответственно FX и Ryzen и TR4 STRX4 для средриперов, то есть под огромные профессиональные Процессоры для энтузиастов. С дохрена ядер за дохрена денег. У Intel свои сокеты. Из последних 1200, 151 версия 2, 151 просто это сокеты для массового рынка под процессоры Intel Core. И также есть 2066 2011 для энтузиастов под процессоры Intel Core с индексом X в конце. Тоже с ядер за еще большую цену. На экране вы видите, конечно же, не полный список, а лишь последние поколения сокетов под последние поколения процессоров. И да, для справки, поколение процессора это первая цифра в его названии, что было понятно. Например, процессор 9900K это процессор Intel 9 поколения, а 2700X процессор второго поколения, но уже OAMD. Поставить процессор не в свой сокет в большинстве случаев, как вы понимаете, нельзя. И даже в тех случаях, когда можно, это требует серьезной модификации материнской платы и процессора с помощью паяльника и какой-то там матери. И для нас это не очень-то подходит. Поэтому наша первая и самая базовая задача при покупке сверить точно ли в характеристиках платы и процессора, который мы купили или собираемся купить, указан одинаковый сокет до последней буковки. Также есть еще один нюанс по поводу совместимости процессора и материнской платы Когда мы говорим о совместимости, мы пока что говорим о физической совместимости Но у каждой материнской платы есть помимо всего этого еще и BIOS. Проще говоря, программная часть, прошивка, называйте как хотите так вот, многие материнские платы существуют долго, например, вот эта вот плата Z370 Taurus Gaming 7 с сокетом 1151 версия 2 появилась с выходом еще восьмого поколения процессоров Intel в октябре 2017 года. И в теории она поддерживает и девятое поколение процессоров на том же сокете, например 9900K, вышедший в октябре уже 2018 года, то есть через год. Но это в теории. На практике если вставить в такую материнку семнадцатого года со старым BIOS, то есть со старой программной частью, такой вот новенький процессор, то она выдаст просто черный экран. Поскольку процессор она просто не распознает, ибо когда ее создавали, этого процессора еще и в планах не было. И у нее в списке его нету, и что с ним делать она не знает. Да, конечно, BIOS таких плат можно обновить на новые, чтобы поддержка новых процессоров в итоге появилась. Процедура достаточно простая, инструкций масса, но для того, чтобы это сделать, нужен процессор старого, в нашем примере, восьмого поколения, который материнка уже знает, например, 8700K. Где взять старый процессор вы решаете сами, хорошо если у вас много друзей, плохо если их нету Либо как вариант нужен программатор, то есть специальное устройство для прошивки, которое обычно есть только в сервисах Или нужно чтобы у материнской платы была опция BIOS Flashback, которая позволяет обновлять BIOS платы без процессора вовсе Но данная опция есть не у всех плат ну или последний вариант это покупать плату в нашем примере Z370 из новой партии, то есть которую сделали на заводе уже после октября 2018 года и которая уже имеет с завода новый BIOS. Но поскольку ни один из производителей, кроме s ни на самой плате, ни на ее коробке не указывает никакой у нее биос, никогда ее сделали, то точно проверить новый биос в плате или старый в 90% случаев почти никак нельзя. Остается только уповать на удачу, повезет не повезет. А с учетом того, что процессоры выходят зачастую не все сразу, а по частям, то есть разные модели в разное время и зачастую часть из них выходит уже после релиза плат, а часть процессоров имеет еще и разные степпинги, то есть процессор выпускается в разных ревизиях и новые ревизии тоже требуют новой версии биоса, то проблема обновления биоса встает все чаще и чаще. Поэтому мой совет тут или думайте как вы будете обновлять BIOS заранее, или покупайте ту плату которая гарантированно будет совместима с данным процессором именно в плане биоса. Ну или надейтесь на удачу, что вам попадется оплата из новой партии. Конечно желательно знать все сокеты, знать когда выходили процессоры, когда выходили платы, знать что и с чем совместимо, а что нет, но поскольку у вас таких знаний зачастую нету, то я приведу вам вот такие вот таблички соответствия актуальные на начало 2020 года где указано какие материнские платы какие процессоры поддерживают и также зеленым указано поддерживается ли процессор сразу из коробки любой платой начиная с первой или рыжим указано что возможно надо обновлять BIOS или уповать на удачу опять таки друзья вы должны понимать что скорее всего материнки в магазине новые с новой партией и совместимы будут со всеми процессорами даже с новыми но я не могу вам этого гарантировать вдруг какая-то плата пылится на полке магазина уже битый год или даже два поэтому и выделяю все что может вызвать сомнение, рыжим цветом окончательное решение и принятие рисков как всегда за вами вот как то так Таблички я привел для актуальных современных сокетов, как у AMD, так и у Intel. Отмечу, что в таблицах указаны не конкретные модели материнок, ибо их сотни, а в целом группы плат с разными чипсетами. Чипсет это новое, возможно незнакомое для вас слово, и при этом это важная часть платы. Если сокет определяет, какой процессор можно воткнуть в плату, то чипсет определяет функционал платы, и о нем мы сейчас и поговорим. Итак, чипсет указывается в названии каждой платы в виде цифренно-буквенного обозначения. Но ну, а на деле представляет собой вот такой вот чип, находящийся под радиатором в правой нижней четверти любой платы. Для каждого сокета, уже описанного нами ранее, существуют материнские платы на разных чипсетах с разным функционалом и соответственно разной ценой. У AMD, например, X570, X470, B450 и так далее для последнего AMD-шного сокета для массового рынка AM4. И по одному чипсету для сокетов TR4 и STRX4. Это те самые платформы для энтузиастов. У Intel тоже свои чипсеты для энтузиастов и свои для массового рынка. В массовом сегменте сокеты и чипсеты, как вы видите, меняются как перчатки, а вот платформа для энтузиастов могут существовать с одним чипсетом и одним сокетом по нескольку лет, и для них лишь выпускают новые процессоры с еще большим количеством ядер. В целом, как вы видите, на один сокет может приходиться до десятка чипсетов с разным функционалом, и при этом я указал еще не все из них, а лишь используемые в реальной жизни. И хотя в теории различия функционалей и характеристиках разных чипсетов под один сокет выглядят очень существенно, есть даже вот такие вот таблички для сравнения, но любой профессионал скажет вам, что принципиальных отличий лишь три. Во-первых, это максимальное количество разъемов, которые можно разместить на плате. Оно зависит напрямую от количества линий PCI, точнее даже количества линий HSIO, поддерживаемых данным чипсетом. Мы, друзья, не будем вдаваться в подробности, что это за линии и чем одни отличаются от других, но чтобы вам было понятно, эти линии – это универсальный строительный инструмент. такие стволовые клетки для платы. Производитель может использовать их, чтобы сделать более больше SATA разъемов, больше M2 разъемов, больше PCI-Express разъемов. Распаять любую плату и любой контроллер, добавить любые разъемы, любые сетевые карты, платы Thunderbolt и так далее и тому подобное. По факту любой функционал, даже тот которым не обладает чипсет, можно реализовать за счет лишних линий. И чем их больше, тем соответственно больше разъемов на плате можно разместить. Поэтому от того, сколько линий и куда, на какие разъемы и на какие цели использовал их производитель, и соответственно от ваших потребностей в разъемах, будет зависеть ваш выбор платы. Второе отличие в том, что ряд плат на топовых чипсетах имеют возможность сделать полноценные связки из двух видеокарт. Полноценные связки делаются в двух режимах, 16 на 16 в сегменте для энтузиастов и 8 на 8 в массовом сегменте. Эти режимы означают, что на каждую из видеокарт приходится 8 или 16 линий PCI-Express, обеспечивающих передачу данных. 16 на 16, конечно, лучше, ибо больше данных можно передать, но даже режима 8 на 8 для двух современных видеокарт обычно хватает за глаза. Данные связки выглядят вот так вот и позволяют получить больше производительности, чем если использовать каждую карту в отдельности. Связки видеокарт Nvidia осуществляются за счет технологии SLI или NVLink, когда две карты связываются с помощью специального мостика. Видеокарта AMD за счет технологии Crossfire, здесь уже мостик не нужен. Обычно есть поддержка данных режимов или нет, указана на материнской плате или в ее характеристиках. У AMD это возможно на чипсетах с буквой X в названии и также на новых платах с чипсетом B550, который мы скоро увидим, у Intel с буквами Z и X. В более простых платах, на более простых чипсетах SLI к сожалению нет и не может быть, а Crossfire обычно если и есть, то он работает в режиме 16 на 4, когда вторая карта не работает на полную, ей не хватает просто 4 линий PCIe для передачи данных и толку от нее, что она есть, что ее нету, но очень мало. На практике могу сказать, что я искренне не советую делать вам SLA и Crossfire связки видеокарт из-за большого количества связанных с этим проблем и экономической нецелесообразности. Поэтому на это отличие можете не обращать внимания. Ну и третье ключевое отличие разных чипсетов это возможность разгона оперативной памяти и или процессора. То есть возможность вручную увеличивать их частоты выше заявленных на коробке. Тут все просто, у AMD все платы на современном сокете AM4 поддерживают разгон как процессора, так и памяти. Исключение лишь чипсеты A320 и A520, которые поддерживают разгон только памяти. У Intel все несколько хуже. В 99% случаев разгон процессора и памяти в массовом сегменте поддерживают только платы, в наименовании чипсета которых есть буква Z. Да, были исключения одно время, но их было немного, и они, можно сказать, уже канули в лету. В сегменте же для энтузиастов разгон есть на всех чипсетах, как у AMD, так и у Intel. По поводу разгона, друзья, важно отметить 4 вещи, по поводу которых у вас часто возникает недопонимание, чтобы это недопонимание устранить. Во-первых, турбобуст процессора, то есть когда он сам изменяет частоту в зависимости от загрузки от количества используемых в той или иной задаче ядер. Это, друзья, не разгон, и он работает на всех платах без исключения. Второй момент касается максимальной частоты памяти, которую можно установить в материнскую плату. Плата под разгон не только позволяет что-то разгонять вручную, но и позволяет устанавливать высокоскоростную память, которая, допустим, из коробки имеет частоту 3200 МГц или 4000 МГц, неважно. В отличие от плат, не поддерживающих разгон памяти, поскольку AMD все платы поддерживают разгон, то это больше актуально для Intel. Их платы на чипсетах, не поддерживающих разгон, имеют жесткие ограничения по максимальной частоте памяти. Это обычно не более 2933 МГц для нового сокета 1200 или 2666 МГц для старого 1151 версия 2. Поставить память частотой выше в к сожалению не получится. Третий момент касается того, какие процессоры можно гнать, а какие нельзя. У AMD разгон поддерживает все процессоры, у Intel только процессоры для энтузиастов линейки Intel Core X и процессоры массового сегмента с индексом K в конце. Ну и четвертый момент. Многие читают спецификации к процессорам и видят, что там указана якобы максимальная частота памяти, поддерживаемая процессором. Я, друзья, не советую вам открывать спецификацию, если вы не понимаете, что там написано. Вкратце, указанные цифры лишь гарантированные режимы работы контроллера памяти процессора, а вовсе не предельные режимы работы. Поэтому ограничения по максимальной частоте памяти на практике всегда нужно смотреть лишь в характеристиках самой материнской платы. Таким образом, обобщив всю эту информацию, мы делаем вывод, что разница между чипсетами в рамках плат под один сокет по факту заключается в том, как много разъемов в плату можно напихать, можно ли сделать полноценную поддержку SLI Crossfire и есть ли разгон или его нет. Важно при этом отметить, что чипсет дает возможность производителю все это сделать, но вовсе не обязывает его, поэтому будет SLA или Crossfire или нет, будет ли много разъемов или мало, уже зависит от конкретной модели платы и от политики ее производителя. То же самое верно и для разгона. Теоретическая возможность за счет возможности чипсета делать разгон процессора и памяти вовсе не означает, что что-то разогнать на данной плате получится и получится сделать это успешно. Ибо если вам дать возможность бежать на все четыре стороны и потом случайно сломать ноги и дать костыли то далеко вы не убежите. Здесь примерно то же самое. Теоретическая возможность разгона вовсе не значит, что система питания материнской платы, которую воткнул в нее производитель, этот разгон осилит. Поэтому если вы решили разгонять процессор или ставить процессор с большим количеством ядер, с большим потреблением энергии, то вам нужно не просто искать плату, которая его поддерживает на бумаге, а выбрать плату с лучшей системой питания за свои деньги. А для этого надо понимать, что это питание из себя представляет. Об этом сейчас и поговорим. Сразу хочу сказать, что я буду объяснять коротко, с кучей допущений и упущений, как для детского сада. Также часть терминов и понятий я упущу в угоду того, чтобы было понятно и не заморачивать вам мозги. Так что если вы хотите более подробного и теоретически точного изложения, то я советую вам почитать и посмотреть статью канала этот компьютер о VRM материнских плат в двух частях. И видео Digital Scorpion о аналогичной теме, Лучшие в своем роде. Вкратце, как устроено питание материнки. Есть у нас блок питания, допустим, на 500 Вт, который питает наш компьютер. С розетки он берет 220 вольта, а для питания компонента дает линию питания 3,5 В и самое важное 12 вольт. От этой линии 12 вольт запитывается видеокарта, и эта же линия подается материнской плате для питания процессора. Допустим, что блок питания у нас идеальный, с идеальным КПД, чего никогда не бывает в реальности, а никаких линий, кроме 12 вольтовой, у нас нет. Тогда 500-ваттный блок питания с напряжением 12 вольт на выходе может обеспечить максимальную силу тока в 42 ампера. Вроде бы все хорошо, и всего должно хватать для питания всех компонентов. Но есть тут один нюанс, друзья. Процессору не нужны 12 вольт. Он работает на напряжении в районе где-то 1-2 вольт. И при этом ему нужна очень большая величина силы тока. 100, 200, где-то даже 300 Ампер, а не какие-то ваши жалкие 42. Встает вопрос, а как же организовать это и как сделать из 12 вольт 1,2 2 и 42 ампер условно 200 или 300. Собственно за это преобразование и отвечает ВРМ материнской платы не больше и не меньше. Итак, для этого преобразования используется импульсный преобразователь напряжения. Основное слово тут и Импульсный. При его создании инженеры вспомнили старую добрую присказку: что если чиновники едят мясо, а народ ест капусту то в среднем все вместе едят голубцы. Также и тут, если мы в течение 1-12 секунды подаем напряжение 12 вольт, а затем 11,12 12 секунды подаем 0 вольт, то есть ничего не подаем, то в среднем мы имеем как раз таки нужный нам 1 вольт. Профит. За счет регулировки частоты таких импульсов и их длительности мы можем делать любое среднее напряжение, какое нам нужно. Но проблема лишь в том, что питать процессор такими вот импульсами нельзя. Ему нужен, скажем так, постоянный поток энергии. И тут на сцену выходит деталь, прозванная LC-фильтром, задачей которой как раз таки является сгладить эти пики в более-менее прямую линию. LC-фильтр состоит из индуктивности и емкости, то бишь дроселей и конденсаторов, или еще проще из черных кубиков и серебристых башенок, которые вы могли видеть на каждой материнской плате. Рассматривать их можно для узлады глаз сколько угодно, но на самом деле, как по мне, это бессмысленно, ибо обычно на современных платах стоят качественные конденсаторы и дроселя в нужном количестве с нужными характеристиками, да и не они тут правят балом. Их задача лишь сгладить подаваемые импульсы, а за подачу импульса отвечает другая часть ВРМ, а именно MOSFET, который подает наш импульс в нужный момент. Но мосфет не знает, когда подать импульс, ему для этого нужна, скажем так, команда Командиром в нашем случае выступает контроллер Это, так сказать, генерал, который отдает приказы открыть ворота или закрыть ворота Вот такая вот схема да, друзья, небольшая вставка уточнения. По идее в схеме мы должны были показать еще и драйвер как один из элементов, но сейчас мы имеем ситуацию, когда просто мосфеты и просто драйверы используются редко. А Чаще используются или DRMOSы или Power то есть драйвер и мосфет в одном корпусе. Поэтому, чтобы не захламлять вам мозг и не захламлять нашу схему, я буду иметь в виду как раз таки DRMOS, но называть его по бытовому мосфет. Ну да ладно, это было лирическое отступление, вернемся к нашим баранам. Итак, контроллер дает команду управления MOSFET с определенной частотой, при этом MOSFET согласно данным командам подает напряжение 12 вольт или отключает его ровно на то время и в тот момент, как скажет ему контроллер, то есть грубо говоря подает наши импульсы, наш фильтр сглаживает их, что в итоге получился стабильный 1 вольт, и вроде бы все круто, все работает, но небольшие колебания Пульсации и напряжения после сглаживания все равно остаются. Пульсации, друзья, это зло, ибо если нам нужно, скажем, 1 вольт для питания процессора, на колебание идет от 0,9 до 1,1 вольта, то в определенные промежутки времени процессор будет менее стабильным, ему будет не хватать питания. В итоге нам надо либо заведомо завышать напряжение, что ведет, конечно же, к увеличению потребления электроэнергии и, следовательно, нагреву всех компонентов, что не очень хорошо, либо как-то с пульсациями бороться. Как же с ними бороться? Инженеры, недолго думая, поняли, что можно увеличивать частоту подачи импульсов контроллера. Так не будет слишком сильных просадок напряжения после сглаживания. Но, друзья, это полностью проблему не решает, ибо частоту отдачи команд контроллером растить до изнеможения невозможно. Она обычно ограничена лимитом где-то в 800 кГц-2 МГц, да и если стрелять импульсами как из пулемета, то дуло пулемета, в нашем случае мосфет, будет перегреваться. Да и проблема с силой тока никак не решается, ведь через один мосфет никак не может протекать скажем 200 или 300 ампер тока иначе он просто сгорит. Так что был предложен и второй выход. Вместо одного мосфета и одного фильтра мы можем разместить их несколько, скажем 10. Тогда мы моментально решаем проблему силы тока, ибо объединив несколько штук мосфетов, например 10 по 30 А, мы в итоге получаем нужные нам, скажем, 300 А, чего более чем достаточно для питания современного процессора. А если контроллер будет каждому мосфету отдавать команду с определенным сдвигом, проще говоря в разное время или в разную фазу и каждый мосфет будет подавать импульсы со своим сдвигом то на выходе мы получим, что в результате работы нескольких фаз одновременно пульсации будут у нас сокращаться и чем больше будет фаз, то есть вот таких вот сдвигов тем больше будет это сокращение собственно вот оно и решение проблемы с пульсациями такие цепочки из мосфетов и фильтров обычно называются цепями питания а если цепи имеют сдвиг, по фазе друг относительно друга, то есть импульсы по ним проходят в разное время с разным сдвигом, то их называют фазами питания. Цепи решают проблему силы тока, фазы решают проблему гашения пульсаций. В нашем примере у нас 10 цепей и 10 фаз. Но, друзья, это не всегда бывает так. Сейчас вы поймете почему. Загвоздка лежит в вопросе, а как же тогда всеми, скажем, 10 мосфетами управлять? Ибо максимально сейчас используются 16-канальные контроллеры. Часто их называют 16-фазными, но дабы у вас не было путаницы в головах, мы будем избегать такой формулировки. Значит, они могут управлять аж 16-ю мосфетами. Плата с таким питанием есть, допустим X570 Aorus Extreme на контроллере от компании Infineon. Однако данные контроллеры не из дешевых, да и они только начали появляться на свет, чаще мы имеем контроллеры, которые имеют максимум 6-8 каналов. Например контроллер AR35201, достаточно популярный и во многом эталонный, он имеет как раз таки 8 каналов. Причем надо понимать, что не все используются лишь для процессора, помимо процессора есть еще IGPU, то есть встроенное видеоядро у Intel. А, или есть система SOC на чипсете O AMD, на который тоже нужно отдать 1-2 канала. В итоге из 6-8 каналов, которые имеет средний контроллер, обычно только от 4 до 7 приходится непосредственно на сам процессор. И возникает вполне резонный вопрос: как с помощью, например, 5 каналов управлять, скажем, 10 MOSFET. Есть тут два варианта, первый вариант называется распараллеливание, когда на каждый канал цепляют два мосфета или порой даже три с точки зрения обеспечения процессора питанием тут все в порядке, мы получаем нужные 300 ампер и нужные скажем 10 цепей питания, но как вы понимаете гашение пульсации, то бишь сдвиг сигналов по фазе происходит ровно столько раз, сколько каналов у нас на контроллере. И если контроллер имеет их скажем 5, то только в 5 раз, хотя желательно хотя бы в 7-8, ну а каждая пара мосфетов тут работает синхронно, в одной фазе или говорят, что Фазно. Таким образом, показанная на экране плата имеет тем самым 10 цепей питания и лишь 5 фаз питания. Я думаю, что разница на лицо, и вы понимаете, что цепи и фазы это вовсе не одно и то же. И зачастую производители, когда указывают якобы фазы питания, они, честно говоря, лукавят и по факту указывают цепи питания, а фаз питания там намного-намного меньше. Поэтому, друзья, для улучшения гашения пульсаций придумали второй вариант, когда мосфеты соединяют не напрямую с контроллером, а через даблеры, от английского глагола to double удваивать. Но они не просто удваивают сигнал от контроллера, иначе бы они никакого влияния на пульсации не имели После отдачи команды контроллером, каждый даблер в свою очередь посылает два сигнала на мосфеты, но при этом он их сдвигает по фазе, обеспечивая тем самым гашение пульсаций. И такая плата будет иметь 10 цепей питания и 10 фаз питания. Пускай некоторые из фазы будут, скажем так, неполноценными. Правда тут, друзья, я должен дать вам небольшую оговорку про даблеры, ибо это не панацея, у даблеров есть и негативный эффект. Если на них сигнал подается с частотой 800 кГц, то они его снижают до 2 по 400 и сдвигают их друг относительно друга по фазе, как мы уже и сказали. Как итог, с одной стороны, сдвиг по фазе оказывает позитивное влияние на гашение пульсаций, а с другой стороны, снижение частоты сигнала оказывает на них негативное влияние. В чем же тогда смысл их ставить? Помните, мы говорили, что растить частоту сигнала от контроллера нельзя, ибо мосфеты будут перегреваться как дуло пулемета. А вот если мы используем даблеры, то можно, ибо до даблеров частота будет высокой, а после будет резаться в два раза и мосфет не будет перегреваться. Тем самым мы можем гасить пульсации за счет увеличения частот контроллера и вместо частоты 800, которую используют остальные, можем скажем поставить 1200. Поэтому даблеры это лучше, чем ничего, но сказать, что система питания с ними в два раза лучше борется с пульсациями, чем без них, с простым распараллеливанием нельзя, скорее где-то на несколько десятков процентов, не более. Таким образом сейчас мы имеем на рынке три вида материнок, где есть контроллер с большим количеством линий и MOSFET запитаны напрямую, где управление питанием организовано через даблеры и где питание организовано просто за счет распараллеливания. И как вы видите из схем все платы решают задачи обеспечения процессора током одинаково, а вот решения задач по гашению пульсаций у них разные и не везде решения хорошие. Конечно друзья вы не можете рассмотреть в РМ каждой платы, тем более что большинство элементов скрыто под радиаторами Да и не зная что там искать, можно легко запутаться Поэтому за вас уже подумали другие и сделали вот такие вот таблички где указано, какой стоит контроллер, какие стоят даблеры. Черным указано, сколько у контроллера каналов на процессор, сколько на все остальное. Если указано синими буквами через плюс, то значит есть даблеры и фазы удвоенные со сдвигом сигнала. Если указано через красный знак умножения, значит фазы тупо запараллелены. И на одну фазу приходится два мосфета разом, или даже три в некоторых случаях. Что же вам, друзья, искать? Если плата под разгон, особенно топовых процессоров, то желательно, чтобы было либо просто 7-8 фаз и более, пусть даже распараллеленных, либо 5-6 фаз с даблерами. Это именно на процессор, а все остальное обычно хватает 1-2 фаз. На мосфеты, точнее на их количество и общую силу тока обращать внимание не стоит, ибо при таком количестве фаз и соответственно цепей питания, как я вам обозначил, их обычно хватает даже на хреновых материнках. А вот на производителей обращать внимание стоит Лучшие производители контроллеров, мосфетов и даблеров это IR или International Rectifier Сейчас ее купила компания Infineon, поэтому они называются Infineon Или также есть компания Intersil, ISL в бюджетном сегменте это UP от UP Semiconductives. Что до плата от Asus, то они часто лебят свой лейбл, но по факту чаще всего это переименованные варианты или от AR International Rectifier, или какие-то хреновые варианты от Rechtec, поэтому обращайте на это внимание. Если плата не под разгон, или предполагается установкой и разгон не топового процессора, вы не гонитесь за какими-то сверхчастотами, рекордами, то 4 фаз желательно с W или четырех распараллеленных фаз должно минимально хватить. Вот как-то так по поводу системы питания. Но мы оцениваем то, насколько она хорошо работает, но совершенно забываем, что в процессе работы она еще и греется. И один из элементов ВРМ это как раз таки охлаждение самого ВРМ. Это вот такие вот радиаторы на цепях питания, точнее говоря на мосфетах. Да хорошо, когда они есть, да хорошо, когда они большие, и еще лучше, когда они соединены тепловой трубкой. Или вообще к ним можно подключить водяное охлаждение. Порой можно встретить радиаторы даже с задней стороны платы, даже размером со всю плату. Но все это не дает ответа на вопрос, а до скольки градусов будет греться ВРМ конкретно данной платы, ибо факторов действительно много. Тут на помощь приходит то, что большинство плат протестированы и можно посмотреть на их тепловизионные снимки или таблицы сравнения температур VRM. Ссылки на такие тесты с актуальными платами на актуальных сокетах будут в описании. Тут важно отметить, что обычно такие тесты делают на открытом стенде с водянкой, то есть ничто не обдувает околосокетное пространство и зону VRM, полный штиль можно сказать. Да и тестируют их на топовых процессорах, поэтому эти температуры это худшее на что стоит рассчитывать, чаще всего с учетом обдува и того что многие берут процессоры попроще будет где-то на 10-15 градусов лучше. Но это касается дорогих плат на топовых чипсетах что до более простых плат, то для них обычно таких массовых тестов на температуры не делают поэтому можно или искать информацию по температуре в каких-то мелких обзорах или ориентироваться на наличие радиаторов в идеале они должны быть как слева от сокета, так и сверху от него но последнее встречается не на всех платах ибо верхние мосфеты обычно приходятся на IGPU или систему соку AMD Поэтому на них часто не ставят радиаторы, это в принципе не всегда бывает критично, но лучше, чтобы они все-таки были. Какая температура нормальная для ВРМ спросите вы? В основном оценивают по мосфетам, ибо они греются больше всего и тут вы должны понять, что да, зачастую производитель говорит о том, что мосфеты могут работать на температурах до 100 градусов или даже более. И это действительно так, только вот характеристики мосфета с ростом температуры падают и многие производители после 75-80 градусов уже не могут гарантировать заявленные характеристики. Поэтому я бы советовал ориентироваться именно на этот предел по температурам. Выбираем конечно же, чем холоднее тем лучше, не забывая о качестве самого питания, то бишь о фазах и цепях и не забывая о цене платы. И также друзья, нельзя рассказать о аппаратной части VRM и опять-таки не вспомнить программную часть платы, то есть BIOS, ибо он также будет влиять на разгон и в целом удобство настройки и работы с платой. И если в случае разгона процессора мы чаще говоря говорим об удобстве работы с интерфейсом BIOS а и наличии всех нужных настроек, то вот в случае памяти, то какая память заведется на данной плате из коробки, а какая нет, какую можно будет разогнать, а какую нет и до каких частот, по большей части определяется как раз таки биосом платы. Также каждая материнская плата имеет листы совместимости с разными комплектами памяти, они еще называются QVL листами и указываются на сайте производителя. И чем там больше вариантов памяти, тем лучше. Причем у AMD-шных плат указывается совместимость с памятью с учетом установленного в плату процессора. Обращайте на это внимание. Поэтому при покупке памяти под свой процессор и плату, желательно проверять ее на совместимость по данным спискам, чтобы потом не пролететь. стопроцентную гарантию, что все будет хорошо, это конечно же не дает, но повышает шанс, что память запустится хотя бы на частоте указанной на ее коробке. По поводу в целом удобства биоса, никакой теории тут нету, есть только субъективная практика. Как по мне, так лучше биосу плат Асуса. Самый удобный, полный продвинутый. Хотя к самим платам Асуса у меня есть очень большие претензии по поводу организации их питания. Особенно это касается самых последних образцов. Далее идет MSI, чуть более запутанный, отличающийся от других производителей BIOS, но с памятью и процессорами обычно все более-менее хорошо, все нужные настройки обычно тоже есть. Третье место делят и срок, и гигабайт. У гиги проблемы с памятью, ибо часто не запускается или не гонится. Особенно это касается частот выше 3700 МГц. Не критично, и они вроде как правят косяки после выпуска, но неприятно. При этом отмечу, что у гигабайта при всем при этом очень хорошая система питания, даже на достаточно дешевых образцах плат. Поэтому тут полка двух концах. У SROC отсутствуют некоторые тонкие настройки управления питанием процессора Например, ручное управление частотой VRM, который мы уже упоминали, или управление количеством используемых одновременно фаз. Все это плата настраивает только сама и только в автоматическом режиме, опять-таки, неприятно, но и не критично. BIOS в целом приятный, разгон памяти средний, порой отлично гонится, а порой нормально. Но сказать, что здесь такие же проблемы с памятью, как у Gigabyte. Явно никак нельзя. Так что есть как свои плюсы, так и свои минусы. Ну да ладно, с базисом теории закончено. Давайте подведем итоги: как же нам выбрать нужную плату. Итак, когда мы определились с процессором, который хотим купить, то первым делом смотрим, какой у него сокет. Я буду показывать на примере процессора 9900K, но для всех остальных процессоров в целом аналогично. Сокет можно смотреть в том же магазине, где будете покупать. Наш малыш, например, имеет сокет 1151 версия 2 также для процессоров intel нужно смотреть на сайте где вы будете его покупать какой у него степпинг проще говоря какая ревизия дабы не пролететь с биосом степпинг обычно либо указан на сайте либо можно его посмотреть смотрится это так заходим в описание характеристик находим код производителя или номер партии вот такая вот цифренно-буквенная хреномантия копируем ее и гуглим степпинг вуаля теперь мы знаем что наш процессор 9900 k будет иметь степпинг P0, запомним это, нам это еще пригодится. Так как мы знаем какой у нас сокет, то мы смотрим какие есть варианты чипсетов под данный сокет, по тем табличкам которые я давал, и смотрим какой функционал нам нужен, при этом надо понимать, что чем больше будет функционал, тем больше будет и конечная цена платы. Допустим я хочу все и сразу, разгон процессора, память хочу купить высокоскоростную, допустим на 3800 МГц, поэтому поддержка разгона памяти мне тоже нужна, хотя я гнать ничего не буду, но дабы поддерживалась высокоскоростная память из коробки. В таком случае мне подходит в чипсет Z390 и Z370. Далее смотрим по вот этой вот табличке, ссылка будет в описании, платы на каких из данных чипсетов поддерживают дан Процессоры из коробки то бишь где не надо обновлять BIOS. окей из двух чипсетов остался один z390 как вы видите будь у нас процессор степпинга не p0 а r0 то есть более новой ревизии то ситуация с поддержкой процессора bios платы была бы несколько сложнее опять-таки повторюсь что скорее всего все платы в магазине уже новые с новым биосом и поддерживают даже новые процессоры но гарантировать друзья я вам этого не могу поэтому дабы вас не подставит, я все спорные варианты выделил рыжим. Решение, как всегда, за вами. Теперь мы идем на сайт магазина и попутно открываем табличку с описанием систем питания плат. В магазине выбираем нужный чипсет и смотрим платы в рамках тех денег, что у нас есть. Каждый понравившийся вариант мы проверяем по нашей таблице и смотрим, какое у него питание. Как я уже и сказал, если будет разгон процессора или если собираетесь ставить процессор с большим количеством ядер, более 8, то нас интересуют платы либо просто 7-8 фазами, пусть даже с распараллеливанием, или 5-6 фаз с даблерами, то есть это примерно 10-12 неполноценных, назовем это так, фаз. В случае, если разгон процессора не принципиален, то четырех фаз, желательно с даблерами или с распараллеливанием, вам в принципе хватит. Также не забывайте обращать внимание и на производителей компонентов. Какие лучше, я уже вроде бы говорил. Когда вы отберете приемлемые варианты по цене и системе питания, то смотрите на их температурные показатели, особенно это касается плат под разгон, по тем табличкам и ссылкам, которые я давал. И очень горячие, свыше 75-80 градусов платы отсеивайте. Опять-таки в моих таблицах могут быть данные не по всем платам, так что если что, то гуглите. Ну и из оставшихся вариантов мы отбираем те, которые имеют удобный биос. Свое мнение по этому поводу я уже сказал. Хотя часто платы, имеющие хорошее питание и за хорошие деньги, имеют не очень хороший биос. Привет, гигабайт называется. Вот, собственно, и все. Вот такие вот основные шаги. Ну и последний шаг, то о чем мы еще не поговорили, это определиться, какие разъемы на плате вам нужны и в каком количестве. Давайте сейчас по ним пробежимся и определим, им, зачем они нужны и сколько их должно быть. Самые важные разъемы под оперативную память, обычно на новых платах их 2, 4 или 8. В чем же разница? Два разъема обычно ставят на маленькие платы маленького формата, это либо mini-ATX или реже micro-ATX под маленькие ПК, просто потому что больше разъемов на эту плату просто не засунуть. С одной стороны такое малое количество разъемов, оно конечно же ограничивает ваш максимальный объем памяти и возможности для дальнейшего апгрейда, но с другой стороны чем меньше разъемов, тем в теории лучших результатов можно добиться в плане разгона памяти. То бишь ручного увеличения ее частоты. Поэтому в этом плане данные платы считаются ну просто чемпионами. Чуть позже я объясню вам почему. Однако, если вы не собираетесь ставить рекорды по разгону или делать очень компактные мини-ПК, то о таких платах я бы сказал, что можно позабыть. В то же время 4 разъема это мейнстрим, и вы с ним столкнетесь чаще всего. Платы на 2 или 4 разъема это платы на современных сокетах для массового рынка. Например, тот же M4 у AMD. И 1200 или 115 x у Intel. То есть все это сделано для обычных пользователей. 8 же разъемов обычно встречается на сокетах 2011-2066 у Intel а и TR4, STRX4 у AMD. Это те самые платформы для энтузиастов, подмощные огромные процессоры с дохрена ядер за дохрена денег, о которых мы уже говорили. Обычному человеку, играющему в игры и не занимающимся какими-то сложными задачами, они обычно не нужны. Поэтому в мейнстрим сегменте вы будете сталкиваться чаще всего с платами на 4 Модуля. Также многие из вас при выборе путают количество разъемов и количество каналов памяти, которые есть у материнской платы. Думая, что это одно и то же, и что поставив, скажем, 4 модуля, они получат четырехканальный режим по памяти буквально на любой плате. Но на самом деле это не так. И для понимания я постараюсь объяснить вам, что это и зачем это надо и как это работает. Возьмем обычную среднестатистическую плату с четырьмя разъемами под оперативную память для мейнстрим-сегмента. В ней связь между модулями и процессором осуществляется за счет специальных шин или по-другому каналов. Каналов 2. Каждый идет к паре разъемов, поэтому в таких платах при установке одного модуля, куда бы вы его ни воткнули, вы будете задействовать максимум один канал. Это называется одноканальным режимом. Если модуля 2, то если установить,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 Как вы видите, хоть мы установим два модуля, хоть четыре, от этого каналов у нас больше двух не станет, поэтому данные платы поддерживают максимум двуканальный режим работы памяти. Никакого четырехканального режима у них никогда не будет, в отличие от тех монстров для энтузиастов, о которых мы уже говорили. Тут может быть до 8 разъемов и до 4 каналов, тем самым при установке 2 модулей мы будем иметь 2 канал, 3 модулей 3 канал, 4 модулей 4 канал, но 8 модулей опять-таки 4 канал, больше уплаты просто нету. Но я уже предвкушаю самый актуальный для вас вопрос, а зачем собственно все эти каналы нужны? Все просто, чем больше каналов для связи с процессором, тем в теории быстрее работает память, поскольку модули работают как бы параллельно друг другу, быстрее осуществляются памятью операции чтения, записи и копирования, в общем разница в скоростях видна налицо. Вопрос лишь в том, что для повседневных задач и игр два канала более чем достаточно, трех или четырехканальный режим в играх дает очень мало и добиться прироста от него удается лишь в узких профессиональных задачах. Опять-таки, поскольку и платы с процессорами сделаны под узкие специализированные задачи для энтузиастов. Делать же одноканал, то есть ставить один модуль не стоит, ибо это сказывается существенно на нормальной работе. Вызывает фрезы, лаги в играх и повседневных задачах.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 и вот так вот последовательно, это называется Daisy Chain. Платы с топологией Daisy, они лучше работают, когда в них воткнуты лишь два модуля памяти из четырех, и хуже с четырьмя модулями. Платы с T-топологией лучше работают с четырьмя модулями, и хуже с двумя. Лучше работают, это значит, что могут достигать больших частот при ручном разгоне и легче запускаются частоты, заявленные на коробке оперативной памяти. При этом стоит отметить, что память на DAISY в целом гонится лучше, чем на T. Да кстати, теперь вы понимаете, что платы с двумя разъемами вообще не парятся по поводу топологии, поэтому и являются собственно чемпионами. Однако я не советую уделять топологиям слишком много внимания, ибо их влияние на работу с памятью, как по мне, сильно преувеличено. Во-первых, проявляется это влияние обычно на частотах свыше 3700-3800 МГц. Во-вторых, не всегда ясно, действительно ли это влияние топологии или просто памяти и плата обрекаются друг на друга из-за высоких частот и отсутствия проверок на совместимость. Да и точных и полных списков, какие платы сделаны на Т-топологии, какие на Дейзи, лично я не встречал. Таким образом из этого блока рассказа вы должны запомнить, что при выборе платы надо понимать, нужен ли вам 4 канал по памяти для спецзадач или нет. И если нужен, то выбирать плату и процессор соответствующего сегмента для энтузиастов. Если вам это все не нужно, то вам хватит и двуканального режима для игр, видео и серфинга в интернете. Он поддерживается всеми платами из массового сегмента, нужно лишь поставить четное количество модулей оперативно. 2 или 4. Ну ладно, с оперативной памятью самым важным вроде бы определились, теперь давайте пробежимся по оставшимся разъемам. Также на платах есть М2 разъемы для подключения m 2 SSD накопителей. Тут важно понять чем отличаются накопители чем отличаются гнезда разъемы под них, дабы не пролететь. Первое ⁇ это длина. Длины М2 SSD бывают разными, от 42 до где-то 110 мм. Стандартно сейчас 98% М2 SSD накопителей делается длиной 80 мм и имеют обозначение 2280. Реже бывают большего размера, реже меньшего. Но честно вам скажу, что на размер можете особого внимания не обращать, ибо большинство М2 разъемов на современных материнских платах имеют длину 80 мм и более и проблем с совместимостью у вас скорее всего не возникнет а вот второй момент более важный это тип м2 накопителя по факту они бывают двух типов высокоскоростные которые используют шину PCI на них вы чаще всего найдете надпись NVMe и также есть медленные, использующие шину SATA. Высокоскоростные SSD имеют M-ключ, вот такую вот прорезь на контакте, который вставляется в материнку. Низкоскоростные сейчас имеют как M-ключ, так и B-ключ. На материнке также могут быть разные ключи, M или B. Соответственно, если у нас есть разъемы только с B-ключами, то подключить них высокоскоростной SSD мы физически не сможем, ключ не совпадет. Сейчас такое встречается редко, и чаще всего материнская плата наоборот имеет только М2 разъемы с М ключами. И обычно в них можно подключать оба типа M2 накопителей. Однако обычно не значит, что всегда. И этот вопрос надо проверять по спецификации материнки. Там обычно прописано, можно ли в данный разъем вставить только быстрые SSD на шине PCI, или также можно вставить медленные на шине SATA. Но поскольку высокоскоростные м2 часто греются, то желательно наличие радиаторов на n 2 разъемах для таких SSD, поэтому на это действительно стоит обратить ваше внимание. Также есть SATA разъемы, они используются для подключения жестких дисков и SATA SSD, обычно их на платах хватает за глаза, однако порой производители для экономии линий PCI, уже упомянутых нами в видео, Делят их между M2 разъемами и SATA разъемами В результате при установке SSD в M2 разъем Несколько SATA тупо работать не будут Эта информация есть в описании к материнской плате В ее инструкции Поэтому перед покупкой изучите Особенно если вам нужно кучу М2 разъемов задействовать И кучу SATA То да, чтобы не пролететь, лучше перепроверить Помимо этого на плате есть также колодки Для подключения USB разъемов на передней панели корпуса Своя колодка для USB 2.0, своя для USB 3.0 и своя для USB Type-C Так что при подборе корпуса и материнки нужно все эти вещи соотносить Если какой-то понравившийся корпус имеет определенные USB разъемы то на материнской плате должна быть нужная колодочка нужной версии дабы их подключить обычно USB 2.0 на корпусе черные 3.0 синие но не всегда но ну от а Type-C можно легко отличить по характерной овальной форме самого разъема также на экране вы видите сколько разъемов каждого типа можно подключить к одной колодке каждого типа надеюсь что эта информация тоже будет для некоторых полезна помимо всего этого колодки USB 2.0 часто используется для, допустим, подключения помп-водянок или для подключения встроенных sd карт -ридеров. Так что при покупке также обращайте на это внимание и считайте, хватит ли вам этих колодок или нет поскольку на современных материнских платах и в лучшем случае где-то две штуки далее у нас разъемы под вентиляторы и под подсветку вентиляторных разъемов желательно иметь хотя бы 5-7 штук и более они на плате выглядят вот так вот с тремя или четырьмя штырьками обычно данные разъемы имеют разные обозначения, значения которых вы видите на экране, подключать вентиляторы можно по сути во все, даже в разъемы предназначенные якобы для помпы Помповые разъемы просто имеют больше запас по силе тока, дабы тянуть помпу водянки. В остальном это такие же разъемы, как и все остальные. Чем их больше, тем проще будет организовать вентиляцию корпуса, чем кучнее они находятся, тем тоже лучше. Хотя с учетом того, что сейчас почти все корпуса оснащаются собственными хабами-разветвителями для вентиляторов, то вопрос с количеством разъемов под вентиляторы становится все менее и менее существенным. Также на платье могут быть разъемы под подсветку с четырьмя контактами на 12 вольт и с тремя контактами на 5 вольт. Также есть вот такие вот разъемы в виде G, но они встречаются крайне редко. Разъемы подсветки обычно не взаимозаменяемы и вставив подсветку работающую на 5 вольтах в колодку на 12 вольт вы скорее всего убьете или устройство или разъем, поэтому будьте осторожны. Поэтому тут весь вопрос в том надо вам подсветку или нет. Если надо, то что вы планируете к ней подключать. Кроме разъемов, на теле платы порой есть и полезные фичи. Например, две микросхемы BIOS. Это бывает полезно, если в результате обновления BIOS а что-то вдруг пошло не так и один из биосов накрылся медным тазом. В таком случае в обычные платы придется тащить в сервис, где их смогут прошить с помощью программатора. Платы с двумя микросхемами просто переключаются на второй BIOS и можно будет как работать так и восстановить первый. Некоторые платы даже оснащаются вот такими вот механическими переключателями с одного биоса на другой. Также порой на платах размещают экран посткодов, он бывает полезен если компьютер не включается, дабы понять в чем дело по тем двузначным кодам, которые он отображает. Нужен он по факту только при первой сборке ПК. Также рядом с ним размещают часто кнопки включения, перезагрузки и сброса биоса Они нужны, если вы не собираетесь пользоваться классическим корпусом, а планируете делать какой-то тестовый стенд и включать компьютер с материнки Опять-таки, занимаются этим очень немногие Ну и на задней панели платы могут быть также дополнительно интересные вещи А именно Wi-Fi и Bluetooth антенны, которые будут полезны, если вы хотите подключать ПК к интернету не через кабельное соединение а соответственно по Wi-Fi. Они бывают разных версий, самый последний это шестая версия для Wi-Fi и пятая для Bluetooth. Они дают самые высокие скорости. Также разъем PC пополам, если вы фанат старых клавиатуры мышек с подобными разъемами. Разъемы для подключения монитора, без них никуда, если у вашего процессора есть встроенное видеоядро и вы собираетесь им пользоваться. Но поскольку обычно все ставят отдельную видеокарту, то на эти разъемы тоже можете не обращать внимания Ну и наверное уже упомянутые кнопки включения, сброса биоса или обновления биоса через BIOS флешбек Без использования процессора тоже порой размещают на задней панели платы Надо вам это или нет решайте сами Разъемы под сеть порой размещают здесь несколько разъемов, один из которых создан на базе высокоскоростной какой-то сетевой карты, который поддерживает очень высокие скорости. Нужно вам это опять-таки или нет, быстрый у вас интернет или нет, если у вас какие-то заморочки по этому поводу, опять-таки решать только вам. По поводу звука скажу, что сами разъемы стандартные, но обычно определяют качество не они, а встроенная звуковая карта. Сама звуковая находится слева, внизу платы. Часто вы встретите варианты от Realtek, ALC 1220, ALC 12.2.0, ALC 892 и так далее. Нельзя сказать, что какая-то дюжи лучше или хуже. И в этом плане лучше почитать отзывы. Обычно если есть серьезные проблемы со звуком, то о них в 100% случаев кто-нибудь да напишет. Вот такая вот логика. Сама задняя панель может иметь, как уже предусмотрено, Установленную заглушку для корпуса, так и есть варианты в более дешевых платах, где заглушку надо ставить самому. Первый вариант, как по мне, несколько удобней, хотя не могу сказать, что это критично. По поводу разъемов можно на самом деле очень долго говорить, ибо вариаций тут много, но все основные нюансы я вам описал. Еще хотел бы сказать про две вещи, которые я часто слышу, и которые вызывают у меня, честно говоря, раздражение. Первое, что надо брать плату потолще и смотреть на толщину текстолита, а то ведь поставишь тяжелый кулер, она будет прогибаться. Мое мнение тут простое, друзья, если вы ставите плату в корпус с внутренней стенкой, сделанной не из нормального металла, а из фольги, то будь там текстолит хоть 4 мм толщиной, он все равно может прогибаться, потому что он по факту ни на чем не закреплен. В нормальном корпусе, с нормальными стенками, с нормальной фиксацией материнки, любой текстолит, даже если на него повесить кулер в полтора килограмма, будет чувствовать себя просто отлично. Что касается армирования и усиления прочих разъемов то как по мне, тоже смысла в этом очень мало. Единственное исключение это разъем под видеокарту, который может прогибаться под весом видеокарт с массивным охлаждением. Однако армирование разъема спасет только разъем, но не спасет карту. Так что лучше уж обзавестись подпоркой под видеокарточку. Также найдутся уникумы, которые считают, что автор не в курсе про PCI-Express 4.0 и поэтому ни разу ее не упомянул. Да, данная технология есть, как на новых топовых платах AMD, так и Intel, но нужна она в ближайшие 5 лет так же сильно, как и возможность разгонять машину до 200 км в час, в целом неплохо когда есть, но нахер надо непонятно. Суть тут в том, что старый PCI-Express 3.0 еще себя далеко не исчерпал, а новые устройства под PCI-Express 4.0 еще в принципе и не появились. Поэтому то, что автор не упомянул это, значит, что и не нужно было упоминать. Вот собственно, друзья, и все. Основные моменты, с чего состоит плата, что за что отвечает, как работает, на что обращать внимание при выборе, а на что нет. И собственно, те шаги, которые помогут вам сделать правильный выбор. Всего лишь примерно 50 Минут и я дал вам лишь базе с полезной информацией. Поэтому, когда следующий раз ваш друг будет советовать вам брать Гугабайт или Assis или MC, то шлите его нахер с такими информативными советами. Но ну а поскольку я понимаю, что переварить всю эту информацию сразу сложно, а для многих вообще невозможно, то, как и обычно в описании под роликом, я оставлю ссылки на те платы, которые я считаю лучшими за свои деньги по качеству и системе питания в разных ценовых сегментах, как по AMD шнайраизанные, так и по современные Intelы. Принципы, по которым я их подбирал и выбирал, я вроде бы в видео рассказал, так что думаю поэтому вопросов не должно возникнуть. Все ссылки я даю в известном российском сетевом магазине CityLink, который есть в большинстве городов, можете закупиться как в оффлайне, так и в онлайне. У магазина также есть служба доставки, что может быть очень удобно. Переходите, сравнивайте цены и если понравится, то покупайте. А с вами как всегда был Белый. лучшая плата автору за его труд это поделиться видео с друзьями, нажать на лайк и подписаться на канал. Также не забывайте про колокольчик, да вы получать уведомления о новых видео. И да, друзья, в комментариях под видео напишите, насколько для вас была полезна эта информация и сколько процентов хотя бы примерно из нее вы поняли. Всем еще раз спасибо и до новых встреч.